Все, блин, хана как Девушка красная. С топором еще вдобавок. Это вообще матрицу всю перекосит. Вот, все время у меня возмущение, вот это я как вспоминаю, вот это советские эти инструменты, которые нельзя назвать инструментом, это вот целенаправленно было такое, чтобы руки в себе отрывали люди, используя там топоры, молотки советского производства. Глянешь на эти топоры, да, ну это ж загляденье, это же действительно видно, что он продуман, что действительно этим устройством можно работать. И действительно, поверишь, что это и блин, 15 лет там с копейками. Потому что почему за столько времени не додумались как делать топоры? Почему у лопаты рукоять должна быть, чтобы упираться в землю какая-то, а не просто э, этот самый э, держак этот торчал? Почему молоток, которым забиваешь гвозди, в Америке спокон веков там сразу гвоздодер придуман. И ручка именно правильная, чтобы вот. она не отбивала руку. Мы до сих пор лопату не можем нормальную купить, которую 40-50 лет назад видели в американских голливудских фильмах. До сих пор нету нормальной копальной лопаты. Да любой даже грабарки нормально нету. С вот этим нормальной этой самой, да, шейкой этой, чтобы это был э, заступ. Ну, это да, пипец топоры просто у всех... -то. Все топорища, они ж шире, чем ладонь. Даже, даже моя бывает шире. Как их надо подстругивать под этот самый? А вот еще платье, класс, радужное. Красота, какие цвета. Видите, вот во всем, даже в нашем уколбашенном мире, вот, находятся люди, которые будут по-настоящему творить. Не какие-то ебанутые парижские, вот эти вот, как они там, типа моды. Вот, а действительно, это ж красиво. Ну это красиво. Лестница, вот класс, поднялся, опустился, все, у нас на день физические упражнения сделаны. Как Слушай, они поднимались тысячу лет назад в этой э, Китаянде, да? в этой древнем лестницы. этом Китае, в этой поднебесной. Как Почему они... не выбита ки древними китайцами лестница в граните в этом, а? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Вот такие пиры, а там будет древний храм стоять на вершине, да, в который ходили 16 тысяч лет назад древние китаяйки и откладывали китаяйца. Яйца. или Ты били что? по яйцам китаяйцам мама сейчас все девушки одеваются все как одна под копирку индивидуальности нет вообще вот мое время идем ее время да шапки эти Ой, блин, блин это пипец действительно. какой действительно это просто какой-то пипец блядь. вот это нищета была и вот наконец стала появляться возможность меховые шапки и все отдели эти нутриевые вот э Намочиться самые... водой какая-нибудь свина. в а вообще пипец, блин, А воняет палы, собакой а? в автобусе потом от этих шапок. Ох, бляха, муха. Огурец это северный банан. Банка с огурцами живая. На лабиринт на этот похож в северных этих. да вот, тоже обратите внимание, как нам рассказывают, это вот надо пройтись, очиститься от этого всего, блин, чтобы там вознестись куда-то. А вот оно, блин, стерилизованное изображение. Кто это привнес? Гады вот эти, змеи подколодные. И обязательно оно бросится. Видите, сначала аж этот самый, ну тут это долго. долго объяснять, вот, поэтому картинки все эти будут выложены. Вот, ну, тут эти двойные, тройные стандарты. Вот, поэтому мы, не потому что нам не жалко, да, вот этих, э, те, которые размещаются на оставшейся территории бывшей Украинской ССР, не потому что не жалко, а потому что мы говорили, надо э, каждому овощу в свое время, надо было задумываться раньше, раньше надо было задумываться, хотя бы налоги не платить, да. Фронтовой парикмахер. Браддабре, я уже ты парикмахер. Ну да, там же суть эти самые. Ну вот я заметил, а потом действительно вспомнил, что да, тройное А он же еще действительно, то ли царских времен, то ли что-то такое старая это, так сказать, не ну, Видите, В 1941 году вот заняться больше нечем было, как офицерю э -э, нанимать Поскоблить этих самых, да, чтобы морду, морду. Вот тогда побрить. Ну, некогда было, да, там отступление, там вот это все это. Понимаете, вот насколько оно лживое все это дело, вот эту историю, которую вам вбивают. Он сидит, его тут чухает, а если прилетит что-нибудь откуда-то. А у него там, блин, одна всего-навсего шпала в этом самом, в петличке, да. А это значит, что он там, то ли старлей, то ли капитан, что-то такое, да. Вот заняться больше нечем, да. Вот. Обязательно этот самый, да? А если уж так принято, сам он типа не сможет, блин, да? Ну, вот. А на самом деле, понимаете, на самом деле, на войне нету, во-первых, безбожников, вот, а во-вторых, нету бритых. Ну, нету бритых, понимаете? Потому что бритые только дохлые. Потому что те, которые начинают понимать, что война это дело настоящее, серьезное, они перестают бриться, потому что надо выживать. Так, все, достаточно на эту тему. Все, картинок. Дух, Дух, давай, тоже или, или хорош все-таки, давай, да, наверное, закругляться. Наверное, давай закругляться. Да. Вот поэтому на сегодня все, благодарю всех, принимаю с благодарностью, кто в потоке участвовал сегодня. Ой, я же забыл, да, там Антохаш тоже, а то он в чате не это самое не писал. Первым еще вот, зарисовался. Да, самым первым был, он говорит, в чате не буду, буду просто смотреть. Так что вот про Антоху забыл. А Привет, персональный. Такой в конце. Вот. Благодарю за ссылки, размещаемые нашими модераторами, наших всех ресурсов. Вот. Благодарю, кто поддерживал поток. Вот. Регистрируйтесь, на добавляйтесь, подписывайтесь, все все, все вспомнил. Регистрируйтесь в со соцсетях, добавляйтесь, друзья, Олег Пелюгин. И в Вконтакте, и в Одноклассниках подписывайтесь это вот на ресурсы в Ютубе. Не смотровой маяк, а смотритель. Вот на Рутубе тоже. Пока что-то смотрю, там все два подписчика как-то не стремятся. На Дзен тоже переходите. Там эти совсем запрещенные ролики вроде бы не банят, не жбанят. Телеграм-канал. Сейчас ведется здесь вещание, записывается в основном для того, чтобы кто-нибудь какой комментарий какой-нибудь озвучил, вопрос задал. Вот, пока что телеграм-канал это только для Миши. Mm -hmm. <свят> Маленкова. А, радио, кто воспринимает лучше а, звуковую информацию ZNFM, наш там наше радио вещает. Первые ролики. Вот, вот повторно еще Вере, да, Каяниной при великий поклон. Mm -hmm, да, за за ну, поддержку вот. финансовую. Благодарим за донат. Надеюсь, что э, мы гармонично помогли выйти на высокий уровень понимания, потому что, вот, опять же, э, это самое главное. Вот самое главное, чтобы человек, человеческая душа вот, себя осознала должным образом, хотя бы должным образом, потому что у нас впереди вечность, у нас эволюция впереди до Совершенно неописуемых, понимаете? Это ж не просто так нам втюхивают, да? Это правда на самом деле. Мы повелители вселенных. Мы должны создавать новые миры. Ну, надо же на этот уровень выходить, понимаете? И не надо, чтобы оно было все время где-то там впереди. Надо ж на эту тропинку действительно стать уже наконец и двигаться. На этот путь даже, я бы сказал. Вот. Скайп, Лексирей 64. Вот для участия в вечерах, для более личного общения. Что еще? Наше сообщество ВКонтакте очень важно, там много информации, э, творчество э, всех сородичей соратников там, э, ролики, которые в потоке демонстрируются там, фото, видео информации, аудио, все э, тоже в сообществе есть, как бы дублируется. Некоторые статьи тоже от наших сородичей соратника соратников, в общем, очень полезная, интересная информация и даже знание, я бы сказал. Вот так вот. Так, значит, и так, значит, человечество имеет право знать правду. Надеюсь, этот э, призыв как можно больше здравых человеков, просыпающихся, услышит. Вот, потому что заходим мы, заходим э, в этот звездный храм, а там все... Ну, были случаи, когда мы там встречали кого-то. Но это не то, понимаете, это не то. Команда должна вся собраться. Это, по сути, центр управления нашей Вайтмарой. Вот. И мы должны, вся команда, должны там собраться. Вот. И после этого заключить эту новую конвенцию. То ли мы очищаем этот мир, то ли мы его перезапускаем, то ли мы кедрене фини улетаем в другое области пространство. Или новый создаем мы мир. Ну, для начала нужно собраться. Все, хватит где-то там этот самый, все. Просыпайтесь, просыпаемся, объединяемся. Начинайте здравомыслить и здраво жить. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Приумножаем жизнь, возвращаем земле матушке, полетие, круголетием. Зло в любом виде запрещено тотально, повсеместно, навсегда. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Правда это наше знамя, меч и щит. Всем, абсолютно всем, правды и справедливости. Кто это осознает, тем добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили, этот поток провели. Олег, сын Сергия. Ян сын Олега, из рода Пелюга, Белый Уз. Аканник смотровой, аканник смотритель. Ну, сегодня у нас суббота. По идее, кто хочет, кто желает, значит, давайте встречаемся на вечерке в скайпе. Вот. Ну а дальше поглядим по плану, вроде бы как опять же вроде мы уже прибили так эти самые дни, среда, суббота, да. потоки. Ну, возможно так будем, возможно перемены какие-то будем вносить. <связать> да, все по, как, речечка, как речечка по течению, по руслу как пойдет. Да, покругляемся. Пока.